Команда Google Ads анонсировала запуск нового типа автоматизированных компаний – Performance Max. Сейчас формат тестируется в закрытом режиме. Уже в следующем году Google планирует выпустить бета-версию и привлечь больше рекламодателей к экспериментам. Привет, я Мария, и это Новости Digital. В отличие от других автоматизированных компаний, для приложений, умных компаний в КМС и умных торговых компаний, объявления Performance Max будут показываться в КМС, Gmail, Discover Fit, Поиске и на YouTube. При этом, как в случае с другими форматами, рекламодатели будут готовить тексты, изображения и видео, а система будет автоматически показывать адаптивную рекламу и назначать ставки в зависимости от цели бизнеса. При запуске Performance Max специалистам надо будет выбрать цель компании. Формат будет работать с целями онлайн-продвижения, привлечения новых клиентов, офлайн продажи Сначала рекламодатели смогут выбрать только одну цель для одной компании – привлечение новых клиентов. Для оценки эффективности Performance Max Google запустит новые отчеты и аналитику. Она даст понимание, какие аудитории и комбинации креативов работают лучше. Информация о Performance Max будет отображаться в новом разделе – Insights. Кроме того, специалисты смогут указывать, какие аудитории лучше конвертируются. Это поможет алгоритмам машинного обучения лучше оптимизировать работу компаний. Google полагает, что новый формат дополнит поисковые компании с ключевыми словами и поможет увеличить количество конверсий и доход за счет объединения рекламных ресурсов Google. Также компания сообщила, что в ближайшие недели компании Video Action станут доступны всем рекламодателям. Они помогают привлечь больше конверсий с помощью видеорекламы на YouTube и партнерских ресурсах Google. Напомним, что Google анонсировала этот формат летом 2020 года. В объявлениях Video Action можно использовать форму для сбора лидов. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Бобком. До встречи!